Всем добрейшего вечера. Як шамлаш. Зади меня какой вид потрясающий на горы. Их я поздно вышел. Надо было чуть пораньше выйти. Хотела вам закат показать. Ну ладно, завтра закат постараюсь вам показать. Там так вот красиво солнце заходило. вид вообще потрясающий на горы, Согласна со мной? Сейчас я еще минут десять здесь полюбуюсь этой красотой и пойду на ужин. Я сначала хотела сегодня вечером прогуляться вдоль отеля вот в ту сторону, посмотреть какие там магазинчики есть, и я, Настя с Ильей сказали, что здесь Микрос есть не так далеко. Вот я хотела до него прогуляться, но так как сегодня у них последний вечер, они завтра улетают, я решила как бы ну, с ними время провести, посидеть, пообщаться, на анимацию сходить. Так, ну, пришлось, в общем, съемку остановить. Народ Вот, а завтра, когда они уже улетят, то я как раз вечером перед анимацией, после ужина, наверное, в ту сторону схожу, прогуляюсь, посмотрю там. Далеко ли там до Мигры идти и вам на видео задума покажу, чтобы вы примерно на смогли сориентироваться. Ну посмотрю, что там в группе есть интересненького. Потому что я как-то знаете, честно говоря, всегда мы тут приезжаем, мы никогда в Мигрос не ходили. А тут просто ради интереса прогуляюсь. Так, ну, время уже, наверное, часов 7. И ужин полным ходом идет. Сегодня опять что ли горячее ровно мороженое? Кстати, я вот хочу сказать, что вот что значит лекарства, купленные из-за границы. Не стоит даже с нашими сравнивать. Вроде тот же стрепсил, да, у нас продается здесь. Ну, здесь вот ни одного леденца сегодня не хватило. Как как Тут не сглазить, да? Я его съела, и у меня все, у прям хорошо, а то у меня же вообще все. Все вот здесь вот прям вложено было. Кашель замучила. Это прям красота. Прям понравилось мне. И такой он вкусненький. Давайте пройдем там, посмотрим, что там будет шоколад, наверное, опять не может быть мороженое. Ну, я смотрю, просто этот стоит лоток с морожеными Тальгида. А, ну да. Шоколад. Шоколад судил. Хлопец, шоколад. Что тут тут это? Виктори Магнушу. Я тут я к шоу. Ну, в общем, если я успею, то я еще это посмотрю, что там за магнут шоу будет там. Ну что, традиции показать что ли вам, чем мы осталось кормить, там ну, я уже даю. Смотрю за тоже. За дня в день. Еда, еда, еда, снова еда. Она тут вот повсюду. Вот еда. Ну, я, знаете, делаю, как говорится, два дела в одном. Я вроде бы и вам показываю, но в то же время я как раз пробегаюсь и сама знакомлюсь с тем, что тут покушать есть. А потом делаю забег по второму кругу и уже определяюсь, что взять себе. Фиш. Вот oh, кстати, это mm -hmm. точно фиш. Больше на мяско похоже. Так, ну тут все классическое. Так, а вот тут уже не mm -hmm. А, ну это тоже как этот, но все по-другому сегодня, по mm -hmm. сегодня выглядит. Как этот для донорки баб. Mm -hmm. Мусака. Так. Курьи шиницы Так, а чё, чем здесь сегодня у нас работает? А здесь уделили якебаб. И что дальше? А вот тоже снимает. <свечу> я тоже озвучиваю ухожу. Привет. Привет. И <свечу> тут рыба. Так, барбекю соус, кетчуп, так, тут равиоля у нас, спагетти, ризотто, кстати, вчера Настя говорила, мне давала попробовать в общем эти, крабловые палочки, я попробую вкусно, довольно-таки хотя до этого я сама их, в принципе здесь не брала вот. так что сегодня может быть ради любопытства возьму чуть-чуть покушать ну, тут как всегда зелень здесь все солененькое такое сыры оливочки снова зелень так ну тут вот, видите вот опять грудка идет просто холодная охлажденная она или жареная или печеная Вроде бы рыба есть, Но вот, допустим, как вот в Баруте была, по крайней мере, мы два раза застали такую рыбку, такого нет. Мало соленая. Ну, тут, как всегда, шедевры кулинарные. От одного только их вида тут захватывает. Ой, смотрите, сегодня грейпфрут. Я в технике грейпфрут не видела. Кстати, вот этот, Настя сказала, виноград темный, вообще притерный. А вот зелененький, ну как его там беленький назвать, он хороший. Длини вообще медовые, арбузы, сладкие. Все вкусно. Десерты вкусные. Только я говорю, я за все время, правда, пару раз его попробовала. Потому что все покушаешь и уже остальное не влезет. Глазами съел бы все. Бежала я себе за порции радости кулинарной. Ну вот такой мне сегодня ужин. Из разряда, кто тут покушать не любит. Я сегодня, короче, решила по сладкому оторваться. Все эти дни толком сладкое ничего не брала, только все в основном дыню там, виноград. А здесь у меня вообще сборная солянка. В общем, это ваш овощ овощной драник. Ну тут салат, понятно. Это вот, вроде выглядит как мясо, но это написано, что рыба. Это куриные, там, женицы, гуничницы, ну, как они там, в вот, общем, не знаю, что такое, это, типа, донор хебаб. вот, ну, вот, как-то так. Так что, я говорю, у меня здесь, это, обжираловка. Интересно, я потом домой приеду, я от двери пролез. Не знаю. Ну, потом я опять начну питаться день рождения, и все, и все вернется к другу Всем, кто ужинал, и приятного аппетита. Утеплилась, пошла на анимацию. Дальше туфли одела. Не стала одевать шлепки, чтобы точно не замерзнуть. Да и у них так мягко, Вообще хорошо. О, я вам вот уши все покрасила. Там вот драник бы был из овощей, потому что он только вкус. Я, короче, потом пошла, еще себе 4 поважала. В итоге на окно есть одни драников из моркови. Там морковь, сыр, по-моему, яйцо и зелё. Бегу на анимацию. Сейчас, кстати, начнется взрослая анимация уже. Ну, наверное, вот так вот сейчас в окружную обойду. Oh. Короче, мы выбирались в виде коктейлей. Решили как-то ненавиться на текуле. Я хотела сначала двойные виски с холлой взять. Потом, наверное, в текуле отправилась. Виски с холлой, может, а -то -то. Настя тоже хотела, а потом такая, а ай, окей часть. Ну что, ты Сепачком. только тортики в глазею. тортики здесь, конечно, шедевральные просто. Ой, я сегодня, кстати, вот которые тортики на ужин брала. Я, конечно, переборщила с количеством. Но вкусные, очень вкусные, мне прям понравились. Ой, как все аппетитно. Но нет, я тортик не буду. Такие вот, значит, такие у нас. есть. Нет, может, где-нибудь там за столбом? Okay. Думаю, что вот тут проход такие <соспорядок> Пойдем. Как такие выберем? <соспорядок> Ой, посмотрим, где она там. Что-то куда-то она убежала. Не вижу. Совсем не вижу. Mm? Минуту. меня там он блогер совет. Нет. Я пойду с блогером пообщаюсь. Блогер нашел блогер. Это как рыбак-рыбака рыбак, рыбака видит издалека, так и тут. Привет. Right. Я смотрю, вы все снимаете, все снимаете его с караткой, Да. Да, ну и не только ютуб, яндекс Дзен и Руты. Ну не так, начинающий. Я там. У нас ссылка. С семерочкой хватает они. Сидим, в Татекиле выступаем. Я вот тут пропрягла, ребята, немножечко выпить на ночь, глядя. Чай. Настя, Настя, <св> да, Настя по чаю выступает. Мы с Ильей пьем текилу. Я смотрю, у меня здесь это, благодаря тому, что я бегаю по телескамерой, начинает потихоньку популярность расти, ко мне начинает народ походить. Сидела на анимации пару дней назад, женщина подошла, мне можно говорить, а что у вас за канал, можно я говорит, на вас подпишусь? Я ей название сказала, она подписалась. Теперь говорит, у основного подписчика больше, сейчас вот мужчина позвал меня. Я думаю, он блогер, оказывается, а не блогер, он для себя снимает. Увидел меня с камерой, не стало интересно. Ты тоже... Чукать за канал у вас. Mm. Я говорю, потихоньку популярность растет, но почаще ездит отпуск. Глядишь, так и это? Раскручу. Именно на свою. На свой канал, свою аудиторию найду, которым будут нравиться мои видосы. Ой, как жалко, что ребята завтра уезжают. Так время классно проводит. Посмотрите, за сколько в Коле народу сейчас сидит помимо нас на улице потому что холодно все в хол перебрались здесь классно тепло и бар кстати здесь работает я сейчас правда не знаю сколько времени но на улице бар до 12 работает а здесь вот уже можно в общем сидеть спокойно и после 12 надо кстати спросить скольки они работают точно вот сидим сейчас до курить отошли и будем дальше сидеть такие употреблять завтра мне уже не так весело будет сегодня с ними такие не болтались пообщались ну... я уже тоже скоро домой полечу сегодня у нас 25 -е. сейчас уже скоро 26 -е. у нас тут не осталось бы 26 -е. 27 -е, 28 -е я уже улетаю так что ну так там уже по мне сиреня соскушился Все-таки холк классный, красиво очень все сделано, вообще прям, прям шикарно выглядит.